Всем привет! Это обзор первого дня онлайн-фестиваля Geek Пикник, прошедшего с 6 по 8 августа 2020 года. Geek Пикник – это крупнейший научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. В этом году фестиваль впервые проходил в онлайн-формате. За три дня Geek Пикник можно было побывать на экскурсиях в пещере Blackout, поучаствовать в 10 воркшопах, познакомиться со 122 спикерами, представителями различных организаций, послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах на 8 сценах и квизах. Можно было пообщаться с создателями новых игр различных вселенных, пройти квесты в Geek Pavilion, посетить онлайн-музей космонавтики и побывать на научно-антарктической базе и многое другое. Для тех, кто пропустил Geek-пикник онлайн, хочу поделиться лекциями и онлайн-экскурсиями. Хочу отметить, что многие веб-трансляции, показы и демонстрации проходили в низком разрешении. При наличии 4К-монитора у посетителей онлайн-площадки могло сложиться плохое впечатление о технической подготовке проекта. При подключении к некоторым трансляциям Предоставляемые видеоматериалы были настолько плохими по качеству, что на некоторых картинках невозможно было прочитать даже, что там написано. На многих трансляциях и лекциях вот такое и меньшее количество посетителей. Это самая известная женщина всего мира. Даже я бы сказал две женщины в а -а -а, одной картине. Из космической Одиссеи. Все из догадались. да, друзья мои. Кто повзрослее может посмотреть фильм Кубрика «Космическая Одиссея». Ты сегодня... Выдаешь нам удивительные факты. Ну что, мы по-моему добрались до... Так, так, так. Закрываем. Поворачиваемся. Да. А мы с вами добрались до нашего третьего этажа. Весь этаж принадлежит нам. Здесь находится и студия компьютерной анимации SCAP, и лицензионный департамент, и издательство «Умная Маша», и «Шарарам» находится тоже за этой дверью. Вот. А за мной находится Крош. это подарок нам на 15-летие. Его расписывали, например, такие известные люди, как вот здесь. Посмотрите, Анна Короблева. Она ведет офигенные эфиры в ВК и в Инстаграме. Вот. Привет! Привет, Анна. Еще Олег Рой, который вместе с нами, например, делает дракошу-тошу. знаете, какой мысль? Вот, очень хорошо. Ну что, а вам всем добро пожаловать в наш офис. Здесь ресепшн. Обычно сидят э, очень приятные девушки, которые всех встречают, боют кофе, но ну, кофейная машина сломалась. Э, девушек выгнали домой, они работают из дома удаленно. Приносят нам телеграмму, посмотрите, вот только что буквально 10 минут назад принесли телеграмму. Даже еще одна прочитали, очень большая, вообще удивился, что есть телеграммы еще. Ничего себе. Представляете? Дальше? Идем дальше. Недавно сделали сделала деклассную пакет А за этой стеклянной дверью. У нас переговорка. То есть, если приходят какие-нибудь бизнесмены, владельцы компании типа Роснефть, Яндекс, то мы их сажаем сюда, выносим печенье. Варим кофе. Варим кофе. И показываем наши интересные экспонаты. Вот, например, здесь оригинальные игрушки, который использовал Союз Макфилм во время съемок 33 попугая. Вот. Таких наборов несколько, и это один из них, и поэтому он за стеклом. Вот здесь никто из них не упал. Нет, нет, так, все ну, хорошо? Ну, давай отсюда убегать. А пока, кстати, мы уже не показали. Смотрите, у нас есть ноги ⁇ дам малышарики, смешарики. Смешарики музыка, Рики Мьюзик. То есть там не только смешарики, там многие-многие наши бренды. завоевали сушу, и вообще в целом лист, конечно, гораздо более сложная штука, чем такие простые маленькие клеточки. Именно поэтому, в общем-то, первоначальной и использования диатомовых водорослей, которая сразу всем пришла в голову, именно поэтому любой продукт, который мы получим при помощи культивирования в лабораторных условиях диатомовых подорослей, будет стоить очень большим Именно поэтому продукт, если мы думаем что-нибудь, такой коммерческое, должен быть чем-то очень-очень эксклюзивным и крутым. Вообще-то говоря, у гендерских диатомов есть что предложить. Потому что Да, углекислого газа, который намерзает зимой, соответствующим пользу, она очень толстая. Ее толщина до полутора метров. Такого снега, шубы такой, снежной из углекислого газа. И эта шуба маскирует транспорт нейтронов и приводит вот к таким эффектам, которые видят наши нейтронные Следующий прибор, про который я попытаюсь рассказать в оставшееся время, это прибор уже на спускаемом аппарате. Это прибор, который называется N-Dynamic Albed Albedo Neutrons, который размещен на борту Робера Аквириоса или марсианской научной лаборатории, тоже, тоже проект НАСА, который с 2012 года успешно работает на поверхности Марса в кратере Вейн. Значит, готовить этот прибор мы начали фактически После того, как появились первые данные с борта вот детектора Х, когда мы поняли, что огромная. команду в виде двузначного числа, верно? Так, котором десятков на три больше, чем единиц. месяцев делается, потом лет. Вы продолжаете работать и, возможно, вы работаете с документами. Вот компания Абби делает уже 30 лет разного рода решения в области документооборота, и я до того, как, собственно, в Abby пришел, не до конца понимал, насколько вообще плотно документооборот сейчас завязан на машинное обучение. Смотрите, грубо говоря, весь, ну, как бы, не знаю, вся деловая активность — это коммуникация, только фирмы, они коммуницируют между собой при помощи документов. Вы заключаете с вашим контрагентом контракт, дальше вы в соответствии с контрактом у контракта есть номер, выполняете какие-то работы или предоставляете ему какие-то товары, он принимает у вас эти товары, подписывает не знаю, накладную о том, что их получил, подписывает какие-то документы, отправляет их вам обратно. Докладчик, да, вот, смотрите как как город можно воспринимать с помощью активистских логик. Создавалась инфраструктура, стройки. Сейчас мы понимаем, что а, вот это все было. Ну нет, конечно, не напрасно, безусловно. Но э, последствия э, никто не мог посчитать, какие, какие вот сейчас э, происходит в связи с изменением климата. Но мы должны с вами понимать, что климат менялся в истории нашей планеты. Меняется, меняется будет. И это тоже надо учитывать, если посмотреть на всю историю человечества, это история взаимодействия, воздействия на окружающую среду. Самую... Ой. А, про игроки. Блин, ну мы уже момент не было. Ну что ж там. Там чем мокба. из других частей. Так что здесь все окей. Я 10, 10 минут, а потом понял, что все вылетело. Это было прям грустно. В общем, давай мы, наверное, найди, пока возможность договорить презентацию Антона принести. что это чаще всего по характерной точке на дне. Она появляется из-за того, что бутылку выдувают из пресс-формы. Поэтому такая точка остается. Но ПЭТ используют не только при производстве бутылок, не только при производстве бутылочной тары, но и другой. Часто можно увидеть так называемые коррексы, упаковка, ну, знаю, контейнер, квадратный, прямоугольные. И если вдруг вы пробовали сортировать проект, давать его на переработку, то наверняка вы и сталкивались с тем, что рабочий принимает переработку только бутилированной, что кориксы и бутылки производят по-разному. У них разные свойства, используются разные добавки, классификаторы, у них разная толщина, и поэтому переработать их нужно на разном оборудовании. И кстати, по QR-коду вы можете перейти и почитать небольшую статью как раз от пункта, который называется 7 Other, группа ВКонтакте. Это компания, которая как раз является оператором пункта на списке. Они там довольно подробно рассказывают о том, почему корексы перерабатывать сложно. Вот. Все, что переработать сложно, можно считать неперерабатываемым. Потому что, как правило, если для вида сырья нет спроса, нет мощностей для переработки, то в общем, с экспериментами связываться мало кто захочет. Потому что сложно будет переработать, сложно будет найти покупателя на этот тоже сырье. Вот. Поэтому Вспоминаем при способ способов обращения с отходами и не забываем, что мы стараемся отходы сокращать. Вот, еще, кстати, интересно, что из ПЭТ часто делают полиэстер ткани. Это связано уже с более сложными видами переработки. Я, наверное, сейчас не буду подробно останавливаться на том, как вообще, в принципе, перерабатывают ПЭТ, но, в общем, часто можно встретить их вторичный полиэстер. Вентилерное давления давление это, как правило, бутылки из-под водовой химии, бутылки из-под шампуней, контейнеры часто из них делают, бутылки пищевые или пищевых продуктов и пакеты. Иногда двойка, четверка, это часто у нас пакеты.